Ну что ребята, всем привет, добро пожаловать на канал, на экранах у вас моя статистика за последние три недели торговли. Также сегодня я хочу ответить на один из ваших комментариев, который набрал неплохое такое количество лайков, я так понимаю вам эта тема будет интересна. На протяжении трех месяцев учусь по видео Максима и вот сегодня слил уже третий депозит в ноль, на видео все понятно, но как только садишься торговать, грубо говоря, ничего не получается. Я попросил скинуть его свой дневник трейдера, посмотреть что там не так, но ребята изначально я сразу уверен, что этот человек просто-напросто превышает свои риски. Также я вам сразу хочу напомнить, это уже 95 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Также видео будет разбор сделок за вчерашний день, покажу вам сколько удалось заработать, поэтому видео будет максимально полезным, прошу от вас Лайк like авансом, если видео не понравится, в конце лайк спокойно можете убирать. Сразу давайте перейдем к моей системе Money Risk Management. Я уже очень часто вам твержу, если у вас депозит 1000 долларов, это, например, у вас риск в одну сделку должен быть примерно 1, максимум 2%. Если депозит 1000 долларов, у вас риск в сделку 10 долларов максимум 20 долларов, вам нужно сделать 50 убыточных подряд сделок, чтобы слить свой депозит. Поэтому, ребята, по этой системе просто-напросто потерять свой депозит, ну нереально, потому что у вас риск, как я уже говорил, э, в сделку 1-2% от депозита. Это надо реально просто вот взять и 50 сделок, вот таких вот красных подряд, э, сделать в этом дневнике трейдера. Но это просто жесть, я не знаю. Это, это просто надо быть супер невезучим человеком, чтобы сделать 50 подряд сделок по 2% в минус. Если у у вас риск в одну сделку вообще один процент, это вам надо просто 100 сделок подряд сделать в минус. Если вы торгуете от плотностей, сегодня как раз так, ну, я вам покажу примеры таких сделок. Вот давайте сразу собственно и начинать. Я не буду вам рассказывать какую-то сухую теорию, я вам все покажу на практике. Короче, смотрите, что у нас по этой ситуации. В стакане спота я вижу крупную плотность на 180 тысяч монет. Я думаю, все эту плотность у нас видят. Вот у нас стакан спота, вот у нас стакан фьючерсов. На графике четко мы с вами видим уровень поддержки. Как раз от этого уровня поддержки мы начинаем набирать позицию в лонг. Вот что сложного найти эту сделку. Выставляем здесь стоп-лосс примерно. Вот давайте посмотрим сколько здесь я его выставил по процентам. Стоп-лосс у нас здесь, ребята, чтобы вы понимали 0.147 в процентах. Сразу за этой плотностью. В данной ситуации я думал то, что цена у нас будет опускаться еще немного ниже. Поэтому расставил лимитки еще, чтобы добраться в этой позиции. Но цена у нас сразу ушла на повышение. Я уже не смог больше добрать в этой позиции. И смотрите, ребята. С этой сделки я уже вытягиваю больше 1%. Как вы помните, стоп-лосс у меня составлял 0,145. Эта сделка получается уже почти 1,10. Если я себе позволял потерять буквально 5 долларов, то сделка уже приносит больше... 50 долларов. Вот и весь секрет заработка на тех самых фьючерсах. Даже если 10 минусов у вас будет подряд, вы одной сделкой сможете перекрыть все свои убытки, которые были до этого. В ситуация у нас цена идет дальше на повышение. Я вроде как хотел раскинуть сразу сетку, по которой хотел фиксироваться, но после решил для себя то, что я буду выжимать максимум с этой ситуации. Вот, ребята, смотрите, 1.48. Все, это 1 в 10 сделка. Сложно было найти эту сделку? Нет. Нашли вот эту вот самую крупную плотность в скринере от этой плотности зашли, поставили стоп-лосс 0.15, выжили с этой ситуации 1 к вот вам шикарная ситуация, но я лично хотел выжить максимум с этой сделки, сразу перетянул стоп-лосс за 5-минутную свечку и короче как только я перетянул этот стоп-лосс, цена сразу откатила и дальше все равно потом пошла на повышение, итого в этой сделке чистыми было заработано плюс 49 долларов, если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядела примерно вот так, четко зашли, четко знали где поставить стоп-лосс, четко выжили движение, на 49 долларов это заслуженный полноценный плюс на 1 процент если бы здесь я не перетягивал стоп лосс а фиксировался по той самой сетке получилось бы заработать на 10 20 долларов больше следующая сделка была открыта по инструменту one inch и здесь максимально похожая ситуация. в стакане спота опять же видим крупную плотность на 50 тысяч монет на графике видим уже не уровень поддержки как в прошлой ситуации а уровень сопротивления поэтому в данной ситуации мы заходим в пробой уровня сопротивления именно от этой самой плотности логика входа по стакану точно такая же как и в предыдущей ситуации логика входа по техническому анализу немного отличается потому что в прошлой ситуации мы грубо говоря брали от уровня поддержки это было грубо говоря две вероятности а здесь одна вероятность но опять же у нас возможно будет скопление стоп лоссов на которых можно будет получить некий импульс цена после входа у нас сразу хорошенько пошла на повышение я отметил для себя важные уровни к которым цена у нас может стремиться в краткосрочной перспективе цена дальше идет на повышение и смотрите просто со стакана спота у нас пропадает та самая заявка, которая у нас раньше была крупная, и ее просто подставляют по спреду. Это, ребята, уже очень было хорошо, потому что можно было спокойно переносить стоп-лосс за эту самую заявку. Опять же, эту плотность убирают со стакана спота, опять же, подкидывают тупо по спреду. Ребята, смотрите, с этой сделки уже есть 0.67% Если вы помните, то стоп-лосс в данной ситуации у меня составлял всего лишь 0.12% Эта сделка уже получается 1 к 5. Вот вам и весь секрет Находите такие вот ситуации, просто торгуйте и зарабатывайте. И даже если у вас будет 5-10 минусов ряд, да ничего страшного. Главное в этой ситуации не поддаться эмоциям и там, я не знаю, не слить за одну сделку больше 30% процентов от этого депозита. В данной ситуации, как вы видите, я начал постепенно прятать стоп-лос за этой крупной плотностью. Можно было прятать еще намного-намного выше, но здесь у меня, грубо говоря, сквизануло, поэтому и получилось заработать не так много, как можно было заработать. Если вам показать по дневнику трейдера, то эта ситуация у нас выглядело примерно вот так и получилось заработать 16 долларов очень грамотно я бы сказал вышли очень грамотно нашли эту ситуацию вышли в нужном месте конечно можно было еще выше выйти да но здесь у нас пошел разворот графика я бы сказал стоп лосс также стоял у нас в нужном месте поэтому сразу хочу опять же обратиться к комментарию если вы соблюдаете те самые риски вообще трейдинг это соблюдение рисков это не супер стратегия даже не важно какая у вас там будет ребята стратегия если вы будете соблюдать те самые риски то самое соотношение о котором я постоянно вам твержу, то вы будете зарабатывать. Вот у нас стоп-лосс 0.17, следующий стоп-лосс у меня 0% закинулся, 0.33. Take профит у нас 3%, Take профит 0.73. Вот, ребята, вот и весь секрет заработка на том самом трейдинге. Следующая сделка была открыта по инструменту фил. Опять же, точно такая же ситуация, как и предыдущая. В стакане спота видим крупную плотность на 17 тысяч монет. Эта плотность не такая большая для данного инструмента, но во всяком случае также видим здесь краткосрочное восходящее движение, то есть цена у нас двигается по тренду на повышение и также видим небольшой такой уровень поддержки, к которому цена у нас уже подошла. Опять же, смотрите, здесь буквально за одну секунду нас разобрали одну треть от этой самой плотности. После еще часть от этой плотности у нас вовсе убрали со стакана, было 12, стало 6 и поэтому я решил уже самостоятельно выйти с этой позиции, потому что мне эта позиция вообще максимально не понравилась. В этой сделке я потерял всего лишь 4 доллара, если сравнивать с тейками, которые у нас получается, то это совсем, ребята, получается мелочь. Вышел в нужном месте, потому что цена у нас дальше пошла вот в такой вот запил. Следующую сделку я открывал по инструменту бат. Есть у нас линия сопротивления и есть хороший, сильный уровень поддержки. Вот тот самый уровень поддержки, вот та самая линия сопротивления. Цена у нас двигается как раз таки в этом диапазоне и пока максимально зажимается. Чего-то интересного по стакану спота у нас, ребята, не было. Почему здесь я решил зайти на понижение Просто, грубо говоря, на удачу. Мало ли получится словить пробой как раз-таки этого уровня. Зашел не таким большим объемом, как обычно. И просто было интересно. Закинул стоп-лосс, как я вам уже говорил, примерно на 0.35-0.4. И то вот цена здесь у нас начинает двигаться. Я считаю, что здесь я получил полностью заслуженный минус. Потому что чего-то интересного по стакану спота или по стакану фьючерсов у нас, ребята, не было. Если посмотреть по дневнику трейдера, то в этой сделке я потерял 6,5 долларов. Вполне заслуженный минус. Теперь давайте вернемся как раз таки к этому комментарию и меня интересует один ответ от султана Азамата Улу. И третий пункт. Заходишь в непонятные ситуации. Как раз таки ребята, вот эта вот ситуация у нас была и непонятная. Почему здесь я заходил в пробой непонятно, потому что да, я видел как бы сужение диапазона, но цена у нас еще могла больше сужаться в этом самом диапазоне. Поэтому вот вам наглядный минус. Заходишь в непонятные ситуации. Следующий момент когда ты торгуешь без стопов и пересекаешь убытки у меня также есть наглядные примеры наглядные видеоролики там где я сам пересиживаю убытки да потому что иногда реально срывают эмоции ты не можешь с этим бороться но в трейдинге зарабатывают именно те кто на сто процентов контролирует свои эмоции я вроде как больше пяти шести лет на рынке но все равно у меня иногда срывают эмоции я стараюсь это до сих пор контролировать рано или поздно я думаю то что приду к такому моменту то что мне абсолютно все равно будет на те самые эмоции. но пока вместе с вами я тоже учусь этой самой теме следующая последняя сделка на Сегодня была открыта снова же по этому инструменту, только уже в лонг. Теперь давайте внимание обратим на график. Есть у нас хороший уровень поддержки, которому цена подходила не один раз. На индикаторе RSI мы видим то, что минимумы у нас постепенно повышаются. Это нам говорит о том, что в данном месте у нас есть бычья дивергенция. Поэтому вполне вероятно, то, что цена у нас ниже не пойдет, а пойдет пробивать ту самую наклонку и дальше цена уйдет на повышение. Собственно, эта сделка у нас была открыта ночью. Я сразу выставил заявки, по которым буду закрывать ту самую позицию. Но опять же, здесь у меня были такие наполеоновские планы. Можно было зафиксировать плюс 2%. Это уже была такая, знаете, неплохая прибыль. Но я почему-то подумал, то что цена у нас дойдет до верхней границы этого коридора. На самом деле, это самая обычная жадность. Я просто хотел как можно больше забрать с данной ситуации. Хотелось заработать от 50 до 100 долларов. Но, как говорится, жадность меня как раз-таки в этом месте и погубила. Есть у нас первая коррекция, есть такая вот небольшая вторая коррекция. Грубо говоря, все, как я и нарисовал. Но последняя фаза у нас была на понижение. Не вверх палка, а вниз. Поэтому в данной сделке я закрылся по стоп-лоссу в минус 13 долларов. Я считаю, это вполне так такой заслуженный минус, потому что не нужно было жадничать, не нужно было пересиживать. Следующий момент, почему многие не зарабатывают на трейдинге, это входят в азарт, когда поднимают или теряют деньги. Вам кажется, если вы заработали там 100 долларов, 200, вам хочется еще больше. Постоянно хочется больше. Человек это такое существо, которому ты не дай, ему постоянно хочется больше. Поэтому, ребят, у вас всегда должен быть какой-то план. Лично какой у меня план? Я сижу, если мне уже надоело торговать, если я записал на видеоролик хотя бы 3-4 сделки, я все заканчиваю свою торговлю. Некоторые дни я бы вообще, честно, признаюсь, не торговал. Потому что 95 дней подряд торговать уже просто, ну, красняк, короче, едет. Веришь в свой замысел, когда рынок говорит обратно. Это когда вы, знаете, находитесь ситуацию, видите, вот у нас есть уровень поддержки, 100% цена пойдет вверх. по-другому быть не может. Ребята, это рынок, здесь может быть все, что угодно. Поэтому вы должны опираться просто на свои знания. Не нужно там верить в какую-то ситуацию прям очень сильно. Каждая ситуация на рынке отрабатывает индивидуально. Если сегодня у нас работают пробои уровня, Разъедание заявок да, То на следующий день у нас уже работают хорошо отскоки Поэтому нужно всегда просто смотреть по рынку Что вообще происходит на рынке Покупаешь, когда все продают И продаешь, когда все покупают Вот знаете, это есть такой вот простой пример Давайте вам это покажу даже наглядно на графике Вот здесь это все будет хорошо видно вот у нас, к примеру, растет вот так вот биткоин. Понятно, то, что когда он растет, его очень хорошо покупать, когда он растет. Но когда биток начинает падать, ну понятно, многие люди начинают бояться. бояться то, что он вообще соскамится и начинают продавать. Поэтому получается такая ситуация, то, что люди здесь у нас покупают, здесь продают. Только биток пошел вверх, здесь они покупают. И биток только идет вниз, здесь продают. Я, ребята, сам на себе уже видел такую тему. Потому что, да, когда у нас все растет, да, ты такой, во, скоро он полетит, я не хочу пускать этот вагон. Начинаешь покупать только ты покупаешь цена, вот валится и тут ты фиксируешь своих убытки только ты зафиксировал убытки цена дальше полетела вверх и тут ты опять покупаешь и тут ну, короче ребят это такая тупая система получается но это та реальность в которой мы живем поэтому вот вам четвертый пункт из-за которого многие люди теряют свои деньги Султан Азамат, большое тебе спасибо за этот комментарий я бы даже лучше сам не написал и вообще ребята огромное вам спасибо за такие вот комментарии даже вот видите мы находим что-то интересное после разбираем и я думаю для всех это также полезно также ребят Ребята, хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки и комментарии, пока успеваю всем отвечать. Также хочу вам напомнить, то, что у нас будет проходить бесплатное, полноценное обучение по трейдингу в новом телеграм-канале. Также можете подписаться на основной телеграм-канал, там, где у нас есть все инвестиции, это максимально будет для каждого полезно. Сегодня, ребята, на 25 долларов мы будем инвестировать в монету EOS. Как вы видите, у меня на споте уже, короче, закончились деньги, поэтому сейчас нужно, опять же, перегнать немного денег уже, на спотовый кошелек. Поэтому с 500 долларов мы дошли, получается, почти до 1200, то есть 700 долларов чистой прибыли буквально за неделю или за сколько получилось, а сейчас нам опять же нужны деньги на спотовом балансе. Поэтому мы сейчас перевели, это вам очередное доказательство, то, что это настоящий счет. Копируем количество монет, которые мы сегодня приобрели, и как вы видите, у нас сегодня портфель чувствует себя очень-очень, я бы сказал, так хреново. Минус 14% вообще по EUS, это очень слабо, да, но посмотрим, что, короче, Ребята, будет дальше. Всего заинвестировали 2375 долларов, плюс и сейчас портфель на 250 долларов очень сильно что-то прыгает, я так понимаю, сейчас происходят, возможно, те самые небольшие проливчики. Всем, ребята, огромное спасибо еще раз за вашу поддержку, более подробная информация будет в телеграм-канале, всем удачи, всем профита, всем пока.